Иллюзия нужна, чтобы замаскировать пустоту внутри. Прислушайтесь к тишине внутри иллюзии мира, и вы вспомните урок, который забыли. Мечта заставляет нас мечтать, и иллюзии нет конца. Жизнь подобна череде настроений, похожих на нитку БУС, и когда мы проходим через них. Они оказываются разноцветными линзами, которые окрашивают мир в свой собственный оттенок. Какие-то иллюзии — это тени великих истин. Нет такого огня, как страсть. Нет таких цепей, как ненависть. Иллюзия — это сеть, желание — это стремительная река.